Поэтому у нас такой обычай, у нас не принято, чтобы муж и ну, молодожены, чтобы сидели вместе за одним столом, ну не принято. Там, где принято, это нормально, и никто это не осуждает, пожалуйста, мы же ничего не говорим, не имеем ничего против. Вот соседние, в соседнем Дагестане это нормально, там муж и молодожены вместе сидят за одним столом. Пускай мы не против, мы не навязываем свои обычаи другим народам, но свои обычаи мы чтим и соблюдаем муслим тумсо салам подскажи действительно, действительно быть на свадьбе отцу у собственной дочери в чечне позор а также ронять слезу мужскому полу позор который требует общественного извинения покаяния перед рамзаном да и вообще если запрещено снимать себя кого-то на свадьбе, издайте указ, прокомментируй, пожалуйста. Салам муслим. У меня как раз будет, иншаллах, завтра утром. Я опубликую об этом ролик, я сейчас его готовлю. Так, в целом я тебе скажу, вообще да, находиться отец не то что находиться на свадьбе, а самой свадьбы не бывает в доме девушки, которые уходят замуж, там не бывает свадьбы, свадьба бывает в доме у жениха, который женится и дом, из дома невесты ее просто забирают и отец невесты, он не присутствует на свадьбе у, в доме у жениха, то есть он там не присутствует и это является ну, недостойным поступком присутствовать на свадьбе, но даже здесь в доме отца, когда до того, как ее заберут, она ее одевают в свадебный наряд. Ей должно быть стыдно как бы, показываться перед отцом. То есть они не видятся ни с отцом, ни с братьями, ни с родственниками, ну, из числа мужчин по линии там, отца. Они ну, не видятся, это не принято так. Это считается как бы зашкваром. И то, что сделали эти люди, стоя там рядом с, с дочерью, Какие-то прощальные видео, там слезы и так далее. Это недостойно, с этим никто не спорит. Проблема просто в том, что Кадыров не имел права вообще ничего об этом говорить, потому что он тот человек, кто первым нарушил эти устои. Тот человек, кто первый начал говорить нам про любовь по федеральным каналам на весь этот мир. Это Кадыров. Это Кадыров начал выпячивать свои, свои чувства к своей жене как будто бы мы, мы без этого жить не могли, вот нам было так интересно знать, любит он свою жену или не любит, романтик он или нет, и этот прочий этот, этот бред. А так в целом, да, надо понимать, что мы общество такое, как бы, строгое, консервативное, у нас есть много таких правил, которые, нарушения которых считаются ну, посягательством на наши устои. Жених, например, не может вместе с невестой сидеть там за столом или стоять там рядом с ней на свадьбе это ну, не принято да это мож, может быть бывает так что там аккуратно жених сидит в отдельной комнате с друзьями и там невесту туда заводят друзья жениха есть у нас такой такой обычай не знаю как это на русском сказать но в общем ее она как бы не разговаривает и Ей дают деньги, чтобы она сказала, там, пожелала приятного аппетита, допустим, что-то такое. Но в присутствии родственников они не могут стоять вместе или быть там в одной комнате, в присутствии родственников, жениха. Это ну, не принято эти вещи. Это то, что мы чтем и соблюдаем. И кому-то это может нравиться, я имею в виду, из других народов ему не нравится. Это не их дело. Это наше внутреннее дело чеченское. Мы решаем, по каким правилам, по каким обычаям мы живем. Если эти правила, обычаи не противоречат шариату, то они соблюдаются, и мы держимся за них. И это не обсуждается как бы. А то, что ты бы насчет слез мужчины. Слезы мужчины есть, есть место, где слезы мужчины не являются позором. Где наоборот это является чем-то одобряемым. Но есть те места, где это является позором, и когда твоя там, дочь уходит замуж, если ты стоишь там где-то, плачешь, то это, это очень недостойно. Тумсуа, можно у отца попросить руку мегот дочери напрямую? Нет, конечно. Конечно, нет. Это тоже является нарушением наших а, обычаев. Тот, кто хочет жениться, а, то есть жених, условный, да, потенциальный. Он не может прийти к отцу своей потенциальной супруги будущей и говорить с ним о том, чтобы он там выдал ее замуж. Это ни с ним, ни с отцом, ни с братом. Он не может говорить на эти темы. И за это можно как бы получить внос. Может даже еще хуже закончится такая история. То есть, эта сторона невесты воспримет это как оскорбление. Глубочайшее оскорбление, если ты сам придешь туда и будешь говорить, что я бы хотел стать вашим взятым, Конечно, нет, этого делать нельзя. Для этого существует уполномоченный, то есть представитель, вакиль, которого уполномачивают. И он идет, разговаривает с отцом. Это может, могут быть родственники, это может быть просто там имам села, имам мечети просто уважаемый человек из а, числа твоих родственников или твоих друзей, знакомых, соседей. Эти вопросы испокон веков таким образом у нас решаются, и они так устроены. И мы этому следуем, это чтим. И нарушать это нельзя. Может друг подойти к другу и сказать, что сестру, допустим, хочет засватать, и почему? Нет не может он это сказать. Более того, это, по чеченским обычаям это вообще считается как бы зашкварным, если ты вдруг женишься там на сестре своего друга. Это, это очень недостойный поступок. Хотя в редких случаях подобное встречается у нас, но это в целом считается очень некрасиво. Это чеченские традиции не по исламу. Ислам не призывает полному ариабизации того или иного народа. Каждый народ имеет свою культуру. Это... И они имеют полное право следовать своим анатамам. Абсолютно правильно. Это чеченские традиции не по исламу, это ложь. Как раз таки они по исламу. Ислам никого не обязывает. Ислам не обязывает жениха прийти и разговаривать со своим будущим тестем. Ислам этому не обязывает. И здесь наоборот есть возможность для маневра. Тебе, ислам дал тебе эту возможность. Используй. Тумсу Абдурахманов... Вы, чеченцы, недалекие, примитивные люди со своими дикими обычаями, которые еще долго будут тянуть ваш народ вглубь той дыры, в которой вы всегда находитесь. Ага. Робин Гуд Шишерудский. Мы как-нибудь сами разберемся, тебе-то что о нас переживать. Ты, ты думай о себе, о своем народе, о своих обычаях. Главное, чтобы у тебя было все хорошо, мы за тебя порадуемся. А нас оставь с нашими обычаями, мы хоть на дне, там где угодно, но будем с нашими обычаями, мешала. В каком аяте написано, что муж и жена не должны находиться вместе в процессе свадьбы? Что ты несешь? Валера Юрьев. Это ты лучше скажи, в каком аяте написано, что они должны вместе находиться? Ты знаешь, что когда нет противоречия обычая религии, то обычаю отдается предпочтение. Обычай должен соблюдаться. Это правило шариата. Если какое-либо обычай в каком-то народе, он есть, и он не противоречит шариату, то его обязательно придерживаться этому обычаю. Поэтому у нас такой обычай, у нас не принято...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 Мы, я же не, не прихожу к вам и не говорю, вы что там, сидите, молодожены, за одним столом. Фу! Нет, у вас это нормально, алхамдуллилах, сидите. Но не навязывайте нам. Шариат нам этого не навязал. Шариат не сказал обязательно, что вот муж и жена, они должны сидеть за одним столом. Нам это не говорит шариат. Поэтому мы придерживаемся своих а, устоев. Хага. Отец прощается с дочкой, в которую вложил всю жизнь за шквар. А друзья жениха кидают в какой-то комнате ей деньги, чтобы разболтать норма. Это не традиция, это смесь средневековья с чем-то непонятным. Вот опять, опять приходит какой-то очень умный а, человек из другого какого-нибудь народа и пытается нам объяснить, что у нас что-то неправильное, и мы живем как-то неправильно. Чувак, оставь это свое мнение при себе. Нам, нам вот мне и всем чеченцам, я тебя уверяю, из глубины души наплевать на то, что ты об этом думаешь. Мы соблюдаем наши обычаи и гордимся ими. И мы не хотим их нарушать. Оставь, пожалуйста, нас в покое. Ты, если хочешь, прощайся со своей дочерью, плачь, обнимай, хочешь, вешайся. Это твои проблемы. Ну, не навязывай это нам, пожалуйста. Сможешь смысл этих достоинств сказать, допустим, два друга, и один сказал, что хочет с женой его сестру и так далее. Ну, он может за это отхватить очень серьезных пенделей. Это опасные слова, я не рекомендую никому так говорить. Правда, что чеченцы, как правило, отдают дочерей только за чеченцев? Да, безусловно, это правда. Как и любые другие народы, они тоже в основном отдают, пытаются, по крайней мере, отдать за представителей своего народа. Потому что, почему не объяснишь, не разъяснишь людям, почему нельзя жениху или отцу показываться? Жениху стыдно перед родственниками невесты, что он будет с их дочерью. Это элементарная стыдливость, и она оплачает. Это элементарный обычай. Это можно объяснять по-разному, но это обычай, и его нужно соблюдать. Если не соблюдаешь, заставим соблюдать, нет сомнений. Не греховно ли строго придерживаться Адата? Мусульмане не должны себя обязывать тем, что не обязал нас Аллах, а по твоим словам, морду можно получить, если неправильно подойти к невесте. А не греховно ли строго придерживаться адатов? Конечно, это не греховно, если эти адаты не противоречат а, шариату. И шариату не противоречит а, адат, когда жених не может а, прийти и с отцом говорить о невесте. Ну, это же не... Тебе же шариат же не обязывает именно жениха говорить а, со своим будущим тестем. Пускай отправляет людей, те, кто будут об этом говорить, в этом нет ничего греховного. Наоборот, этот человек в соответствии с теми обычаями, где он живет, он должен их соблюдать, он должен их уважать и не приступать, эти границы. Как я уже сказал, это правило шариата. Если какой-то какой обычай он не противоречит шариату, то этому обычаю отдается предпочтение. Его соблюдают. Плюс к этому, даже если какой-то обычай противоречит шариату, но при этом, если ты сейчас попрешь против этого, и в этом будет фитна, и это приведет к еще большей проблеме, то даже в этом случае он это оставляется. Понимаешь, даже вот если представить себе что-то другое, как, например, допустим, жениться на двоюродной сестре, это ведь дозволяет шариат, но в чеченском обществе это, это будет огромная фитна. Если кто-то решит жениться на своей двоюродной сестре, это приведет к еще большей проблеме. Это приведет к проблеме для всей его семьи, для всего его рода, для его потомства. В этом обществе, в чеченском, у них будут огромные проблемы. Поэтому, ради того, чтобы избежать этой фитны, подобную вещь ладжим оставить. Чтобы не создать дополнительные проблемы, которые будут еще больше бедой. Поэтому, здесь надо как бы немножко включать мозги. Девушек, за кого выдали, с тем и будут жить. Рабство 21 века. А ей и сказать не, ничего нельзя, кроме как согласна. Нет, ее не выдают против ее воли. Как раз таки она, если она согласна, она говорит, я согласна. Если не согласна, то ее не выдают. Это тоже является условием, кстати, брака. Насильно выдавать нельзя. Шариат это регламентирует. Все пытаются... Нас вот заметили, что... Не чеченцы пытаются учить чеченцев жить, что это, короче, обычай у нас, мол, нехорошие, знаете, вот за нас пытаются решить. Нас все пытаются нас спасти. Не мусульмане пытаются нам объяснить, что у нас там рабство, что у нас там то и это. Субханаллах, почему вы, о себе вы беспокоились бы лучше, вот таким же образом? Мы как-нибудь сами разберемся, что у нас там рабство, что не рабство. Наши женщины вроде как не жалуются. Чеченцы сами на свои обычаи тоже не жалуются. Дайте нам самим решать свои вопросы. Мы же не лезем к вам. На нее идет давление, она не хочет, но соглашается. Это я имею в виду, типа, согласна, это страх. 21 век, пора выходить замуж за того, кого хочу, а не из-за страха. Это кто тебе об этом сказал? Это тебе чеченские девушки об этом сказали? Нет никакого страха, она если хочет выйти замуж, она говорит, что хочет, если не хочет, она отказывается. Какой страх? Тысячами у нас уходят замуж девушки и без страха живут счастливо. У меня в семье есть девочки, которые тоже должны будут когда-то выйти замуж, и не будет в этом никакого страха. Опять-таки, твои вопросы говорят о том, что ты вообще не из нашего общества, ты понятия не имеешь, как у нас это устроено. Но при этом ты пытаешься нас лечить. Но мы не нуждаемся в этом лечении, мы не больны. Полечите себя, у вас наверняка реально есть проблемы, которые требуют лечения. У нас их нет. У нас институт семьи, он очень мощный. Мы не успеваем закончить войну, 30% своего населения хороним, и буквально за какие-нибудь 10 лет мы восстанавливаемся полностью, потому что у нас семи, институт семьи, он жив, он прочно э, существует. Допустим, я русский мусульманин, который любит Чеченку, а она любит меня. У меня нет э, представителей, которых я могу послать к ее родне. Как нам быть тогда ведь мы оба мусульмане, не думая, что адаты иногда противоречат шариату, как мне добиться нашей свадьбы, как ты думаешь? Во-первых, Роман Жуков, сам твой вопрос говорит о том, что ты, скорее всего, наверное, не мусульманин, потому что у мусульман нет такого понятия, как мы любим друг друга. У нас так не бывает. Типа мы любим друг друга, и нет, уважаемый наш товарищ, у нас женятся и потом любят друг друга. Если не веришь, спроси у Кадырова. Он, он у специалист, умеет рассказывать про любовь. Так вот, а если даже представить себе, что такое, такая ситуация, допустим, в рамках шариата, она случилась, произошла, например, ты живешь в нашем обществе, и тебе приглянулась, допустим, какая-то девушка, или у тебя, ты познакомился с какими-то людьми, авторитетными, допустим, хорошими людьми, и ты хочешь с ними породниться. Ну, разные, в общем, бывают причины, да. Женится, как сказал пророк, мир ему, си, и женится по четырем причинам. Это либо красота девушки, либо ее положение, то есть она из какого-то знатного рода, либо ее богатство, либо ее богобоязненность. И, допустим, ты увидел что-то из этих четырех, или ты увидел сразу все четыре фактора какой-то девушки и ты решил к ней посвататься, то в чеченском обществе нет таких проблем, как мне некого туда послать. В чеченском обществе сразу найдутся люди, которые пойдут и будут ее сватать. Для этого есть, если уж даже предположить, что ты вообще не из этого общества, к примеру, не из чеченского общества, для этого существуют имам мечети, имам села, какие-то авторитетные люди, которые готовы этот вопрос решать. Это так в теории. Но и также надо понимать, что в практике человека не из нашего общества, который вдруг откуда-то нарисуется и решит жениться на нашей девушке, за него никто девушку не выдаст. Это тоже надо понимать. Ну so, что, может быть, я мало разбираюсь в религией, но шариат — это вся наша жизнь, и в шариате на все случаи жизни ответы, как правильно играть свадьбу и как сватать невесту. И да, и нет, как бы. Ты сказал отчасти... Правильно, но в то же время ты сравнил, знаешь, шариат с какой-то энциклопедией. Это не энциклопедия. Шариат тебе дает некие рамки, но не прописывает тебе пункты. Понимаешь, пойди там, поедь по такой-то дороге, на такой-то машине. И... Ну нет, такого нет. Есть некие рамки. Шариат в вопросах бракосочетания поставил такие рамки. Какие? Это обязательное присутствие четырех. То есть вали невесты, ответственные, опеконы и так далее. Вали невесты, жених или его представитель, понимаешь? Опять шариат сам дает тебе этот вариант: или жених, или его представитель, пожалуйста, и два свидетеля. Если эти четыре человека присутствуют, то брак а, осуществился. Он состоялся. Все. Далее шариат тебе не говорит, чтобы ты там обязательно, чтобы здесь был вот этот, а здесь был вот этот там, и так далее. Этого тебе шариат, как сказал Аллах в Коране, он не сделал эту религию для нас затруднительной. Поэтому у нас есть широта выбора, мы можем сами эти вопросы регулировать, выбирать в рамках тех правил, которые нам даны. Не, не нужно вот так вот узко мыслить и думать, что все там только вот так. Что, либо ты здесь, значит, идешь вот так, а, а здесь нет никакой возможности, значит, для маневра. Нет. Губинский хан. Ассаламу алейкум Томсо. Чеченские адаты клянусь Аллахом, очень красивые мусульманам, близки по духу адаты друг друга. Я лично считаю, что у чеченцев одни из лучших адатов, салам из Азербайджана. Урамтал баракату, губинский хан, барак Аллаху, фиг тебе, брат. Пусть Аллах воздаст благом, и пусть Аллах объединит Сийца всех мусульман на истине, уберет из наших сердец зависть и ненависть друг к другу.